Кто бы мне сказал 10 лет назад, что я буду презентовывать свой продукт, стоя перед тысячей людей в зале, а потом опубликую результат на многомиллионную аудиторию, я бы не поверил. Тем не менее, вот оно. В сентябрьской презентации Apple не было сюрприза, а моих зрителей в зале ждал One More Thing. И вот как это было. Добро пожаловать на презентацию первого продукта от Вилсаком. Я думаю, вы даже догадываетесь, какого, судя по картинке. Это кольцо. Amazing не то слово. Кольцо, как вы понимаете, не простое, оно круглое. Оно возвращает нам технологии предков, и теперь вы можете бесконтактно оплачивать свои покупки по движению руки. Я так уже делаю несколько месяцев, хочу вам сказать, что это amazing, абсолютный. Это очень и очень круто. Ох, народ, если бы я знал, как это сложно будет, я бы, может, пять раз подумал, начинать вообще всю эту историю или нет. Тем не менее, все получилось, и, наконец-то, я могу показать вам распаковку, которой мы шли все это время. Зашлите, пожалуйста. Вот оно. Вот оно. Платежное кольцо Вилсаком. Одно кольцо способная править. Всем. На самом деле, последние несколько месяцев вы могли наблюдать на моей руке кольцо. И кто смотрит наш канал давно, знает, что я не ношу никакие аксессуары. И оно непростое. Это действительно платежное кольцо, с помощью которого вы возвращаете свой любимый бесконтактный вариант оплаты. Не какой-то карты, которую вы вечно забываете в машине дома еще где-то. А вот так вот, хлобысь к терминалу. И ты красавчик. В этой коробочке лежит то, над чем мы работали последние несколько месяцев. Это действительно сложный, тяжелый труд. Но все получилось, и все получилось ровно так, как хотелось, и даже лучше, что меня особенно радует. Опять же, старые зрители канала знают, что у нас никогда не было мерча, ну такого, чтобы, знаешь, вот тебе кофта, вот тебе кружка, вот это все. Я лично считаю, что это, ну, слабенько как-то, нужно чем-то удивлять, что-то придумывать классное, и вот эта коллаборация, это именно то, ну, к чему я шел все эти годы, вот без ложной скромности. Для меня это очень важная история, мне хочется, чтобы вы почувствовали этот вайб, потому что это не столько про заработать денег, как многие могут сейчас подумать, это действительно что-то новое, что-то интересное и, главное, очень-очень полезное. Хочется много говорить, да, надо как-то коротенечко попытаться объяснить всю суть. Но, блин, когда ты так долго к этому шел, я не знаю, вообще оказалось делать презентации дико сложно. И рассказать лаконично о продукте, это тоже целый талант, я вам так скажу. Собственно, коробочка. Тут вот я такой симпатичный с колечком. Во-вторых, обратите внимание, какой бесконечный стиль просто, да. Вот ты вот так вот делаешь, вот она открывается таким образом. И внутри вас ждет, на самом деле, максимально простая история. Во-первых, само кольцо. Ну, я его здесь оставлю, может, кому-то из вас достанется. Вот такое вот серебряное кольцо, оно серебряное. Почему? Потому что это классный аксессуар, даже если вы не будете использовать его как платежный инструмент. Серебряное кольцо подходит практически подо все, и мужчины, и женщины, и кто угодно может носить, радоваться и наслаждаться, так сказать, покупкой. Его прикольно даже подарить, в целом это действительно классный презент. Протяни руку Фрода. Оно холодное. Конечно же, инструкция. В нашем случае она максимально проста и лаконична, здесь я вот такой вот с красивой фотографией. Внутри вас ждет QR-код, который вы сканируете своим смартфоном, попадаете на специальную страницу, где вообще все рассказывается как, чего, зачем и почему, но здесь на всякий случай есть простая инструкция, как пользоваться кольцом. Как видите, любой справится. На кольце написано одно кольцо, что править всеми, оно главнее всех. И сзади еще дополнительные рекомендации, чем его протирать, как его использовать и так далее. Сразу отвечаю на вопрос, кольцо пассивное. Вам не нужно его заряжать, не нужно заморачиваться вообще. Оно пыле-влагозащищенное по стандарту IP 5000. В принципе, можете делать с ним что хотите. Если вдруг понадобится улететь на Марс и оплатить там какую-то покупку, это тоже можно будет сделать. Ну и, конечно же, вот здесь пожелание от меня. И смотрите, как будто бы хочется да, какой-то автограф. Фишка в том, что все кольца будут идти с живым автографом от меня. Я буду писать вам еще всякие приятные штуки, какие послания я буду вкладывать всякие пасхалки в общем я планирую развлекаться по полной ну и конечно же забегая вперед все кто купит кольцо а прямо сейчас доступен предзаказ Могут рассчитывать на розыгрыш айфонов, на всякие ультра-кольца прикольные, заказали серебряное, приехало золотое, как вам такой фокус, или заказали кольцо, а приехало и кольцо, и айфон еще до да кучи. В общем, мы будем творить всякое разное прикольное. Вот эта инструкция, это то, что вам, в общем-то, нужно. И смотрите, какая история. Понятное дело... Хочется, чтобы можно было вот взять кольцо и такой фш, поскакал пользоваться. Мы шли к этому очень уверенно и движемся в этом направлении, но пока вам нужно будет его активировать. Партнер нашей всей истории это компания Payring, которая обладает всеми патентами технологиями на эти самые кольца. Это вообще на самом деле очень крутые ребята и спасибо им, что они очень активно вовлеклись в этот процесс. А также МТС Банк, который является в нашем случае партнером по непосредственно платежной всей этой истории. Чтобы активировать кольцо, вам нужно взять вот эту замечательную коробочку, которую вы заказали на сайте, вам курьер ее привез, и вы пошли в любой салон МТС, и вот очень быстро все происходит. Вы прям заходите, что я вам рассказываю, дайте лучше покажу. Как происходит активация кольца? Находишь любой салон МТС, в нашем случае это вообще ГУРУ by МТС, и дальше все очень просто. Здрасте. А подскажите, пожалуйста, мне вот надо кольцо активировать. Да? Вижу коробочку с собой, понадобится паспорт. Ага. Смотрите, пару минут сейчас отправлю заявку. Можете пока ознакомиться с нашим ассортиментом. У нас есть кофе. Можно вот здесь вот сделать. Кофе бесплатный? Да. Хайф, тогда я буду тут. Хорошо. Да. Спасибо большое. Ну, я кофе не пью, но раз оно бесплатное, что бы не воспользоваться возможностью, да? Капучино. Все готово, ваше кольцо активировано, можно пользоваться, паспорт отдаю. Паспорт большое. Всегда пожалуйста. А можно я вот тут зарядочку хотел купить? Да, конечно. Ну, я сразу кольцо мое оплачу? Давайте проверим. Вот это зарядочка, да? спасибо большое. В каждой покупке еще кэшбэк вычитывать, могу его на ваш номер сделать. Да, спасибо. Да, 4490 рублей. Активация самого кольца бесплатная. На самом деле у меня одно уже, конечно, на пальце есть, но давайте свеже активированным и оплатим. Вот так вот берешь. Проверяем. Угу. Ну, Красота. Прошла успешно. Чек распечатается. Кайф. И ваш чек. Спасибо. Спасибо вам за покупку. Приходите снова. Все обязательно. У вот, вас тут туалет Хорошего бесплатный, участка, да? У нас есть и <laughs> Кайф. О, спасибо. Еще раз дополнительно проговорю, я там в ролике купил зарядочку, а на самом деле активация кольца абсолютно бесплатно, понятное дело, да, это технический вопрос, вы пришли, активировали кольцо, и смотрите, у вас появляется непосредственно карта, это же кольцо, это по сути карта, да, в ней находится чип, антенны, все вот эти радости, и вы можете оплачивать покупки как офлайн, да, прикладывая кольцо, потому что это везде бесконтактно принимается, также и онлайн, потому что у вас есть номер карты, и вы вообще абсолютно спокойно пользуетесь ей как обычной картой. Соответственно, вы можете перекидывать деньги на нее, с нее, оплачивать все, что вам нравится, и так далее, и так далее. У МТС-банка для вас будут очень классные условия, приятные. Я сам, как вы понимаете, уже несколько месяцев активный клиент, и хочу сказать, что, во-первых, у них есть приложение в App Store, и это очень круто, и, во-вторых, они действительно крутые продукты делают, то есть это удобно, шустро, все летает, все как положено. Так что это классный партнер, который мало того, что уже прямо сейчас делает хорошо, так и в будущем мы движемся к тому, чтобы вы могли получить кольцо и сами через приложение его активировать. Это будет, но, как вы понимаете, все не очень быстро. Опять же, окунувшись во все эти процессы, лицензирования прототипирование, потом какие-то надо обязательно пройти еще тесты. Кстати, есть специальные лаборатории, которые испытывают эти продукты, поджигают, мочат и так далее. Все это должен получить, чтобы просто продавать этот продукт. Так что мы все эти вопросы закрыли, порешали. Кольцо кайфовое, мне мешает, и сразу возникает вопрос. Многие из вас скажут, я не ношу кольца, Валя, это неудобно. Вот вся история моего канала, можете прямо от первого до последнего ролика посмотреть, я кольца не носил никогда вообще. И на самом деле мне было ок, да, но сейчас я уже без кольца себя ощущаю, как, знаете, ну вот, когда без часов выходишь, те, кто носит, меня понимают, как будто что-то не хватает, вот это ощущение. Неделя прошла, и все, кольцо, его прикольно снять, его можно крутить, его можно, смотри, вот так вот я обычно делаю, вот так вот сидишь, там что-то залипаешь, на большой палец надел, походил. В общем, кольцо — это приколдес. Вы скажете, а как же с размером-то определиться? Это же все-таки аксессуар, правильно? Вы, если знаете свой размер, welcome, пожалуйста, сможете это вбить в заказе и все получится. Если нет, для вас, опять же, по ссылочке в описании специальная инструкция, как определить свой размер. Есть всякие истории с, значит, этими э, ниточками, со всякими линеечками. Мы технологичные ребята, есть приложение, которое позволяет это сделать. Я там, соответственно, ссылочку оставлю. Я так и выбирал. Кладешь палец, так вот глазик закрыл, хоп-хоп, большое кольцо, но зато вот такое вот кайфовое. Что касается дизайна. Смотрите, это весьма технологичная история. Здесь по сути, снаружи то, как оно выглядит внутри, да, вот эта печатная плата. И есть надпись Вилсаком. И кто-то скажет, о, прикольно, я как будто бы в клубе. И это правда так, я об этом чуть позже расскажу. Но кто-то скажет, я не хочу, чтобы было написано «Велсаком». Вообще не вопрос. Поворачивайте надписью вовнутрь, снаружи не видно ничего. Вот мне нравится. Но! Это лимитированная история. Колец будет сделано всего 999 штук. Почему? Потому что одно уже у меня. Тысяча колец. И в таком дизайне оно больше никогда не повторится. И я думаю, что надпись «Велсаком» будет тоже только на первые тысячи. И я приглашаю вас в элитный клуб «Братство кольца». Я вообще что подумал? Вот смотрите. У нас была презентация в октябре, да, мы продавали билеты. а Мы можем приглашать обладателей колец на подобные мероприятия. Мы можем проводить розыгрыши всевозможных призов среди тех, кто входит в наше Братство Кольца. Мы можем делать скидки в дружественных магазинах, мы можем устраивать другие активности. Это некий клуб, действительно, и все зависит от того, полетит проект или нет, да. То есть, если кольца будут продаваться, и вы скажете, да, прикольно, мы сможем, соответственно, активно двигать эту историю в массы и предлагать всякие крутые активности нашим партнерам, друзьям и так далее. Если не полетит, то ну тут как получится. Я не могу взять кольцо! Прошу, возьми его! Нет! Не искушай меня! Возникает вопрос, сколько все это стоит? Да, вот классное кольцо, уже хочется. 15 990 рублей. Вот такой вот ценник. Почему? Потому что, еще раз, это серебряное кольцо, это хорошее серебро, за которое не стыдно, это платежный инструмент, это эксклюзивная вещь, это прикольно. И мне кажется, что это совершенно справедливая цена. Потому что, ну, объективно, вы покупаете какие-нибудь чехлы по десятке, если мы говорим про оригинальный Apple и так далее. В общем, нет смысла даже оправдываться, потому что... Да нормальная цена 15 990, нормальная. То есть это нам нужно, чтобы эти деньги аккумулировать и дальше двигаться, потому что, конечно же, у нас в планах и более доступные кольца, потому что мы можем делать титан, и не верьте, Apple на самом деле титановые, керамические кольца вообще самые дешевые. Мы можем делать сталь, мы можем делать какие-нибудь интересные штуки с драгоценными камнями и в дикой платине золоте, но все это нужно, чтобы сходу был ресурс все это пушить дальше. Поэтому вот такая цена за суперэксклюзивное кольцо, мне кажется, она абсолютно окей. Предзаказ открывается прямо сейчас, кликайте по ссылке в описании, выбирайте свой размер, и кольца поступят в продажу через месяц. Вы скажете, вау, вау, что это месяц? Ну, во-первых, они изготавливаются, если под конкретно ваш размер, какое-то время. Во-вторых, это нужно для того, чтобы вообще все случилось, потому что, опять же, ресурсы и так далее. Поэтому мы собираем предзаказ для того, чтобы все это произошло. Вот такая простая математика, да? Даже ребята из Apple иногда анонсируют продукты, за месяц и за два до его выхода. Вот мы, собственно, в той же самой ситуации. В 20-х числах октября все это поступит в продажу, но мне, конечно, хотелось бы, чтобы по предзаказам все разобрали. Значит, география у нас вся Россия. Еще раз, если в вашем городе есть салон МТС, вы совершенно спокойно покупаете это кольцо, вы сможете его активировать, пользоваться, наслаждаться и так далее. Я вам так скажу, я, я прям кайфанул. Я хотел снимать всякие ролики, как я там оплачиваю, то все. Блин, везде, где платят, Люди такие, вау, прикольно. А ты сам кайфуешь, потому что даже какой-нибудь волит от Apple магнитный не спасает. Вышел на заправки, забыл он нахрен в машине такой, а кольцо чук, оплатил. В общем, я вам еще не раз напомню о том, что у нас есть такой классный продукт, а этим роликом я хочу сказать спасибо, в первую очередь, вам, потому что без э, вашей поддержки, без ваших просмотров, без ваших комментариев и лайков всего бы этого вообще не случилось. И спасибо ребятам из Payring и, конечно же, МТС-банк за то, что вписались в этот проект, и важная мысль, она могла потеряться на фоне всего, это не реклама, это не типа, а, я создал продукт, а за меня все сделали. Нет, мы прям плотно погрузили, это наш продукт. Без меня его бы просто не было. Так что, ну, я горд тем, что мы сделали что-то впервые действительно очень крутое. За эти годы мы делали свои пауэрбанки, мы делали другие продукты, хотелось их продавать. И все это не выходило, потому что оно было очень посредственного качества, а хотелось сделать что-то действительно нужное, крутое, чтобы все сказали, вот это кайф. Получилось. Вилсаком, кольцо, погнали. Надеюсь, вам зайдет. Спасибо.